Всем привет! Я опять скачал бесплатную модель бесплатно и на основе этой бесплатной модели хочу сделать бесплатное видео тоже бесплатно. Ну, Начнем с дерева построения и сразу видно что автор здесь что-то намудрил. Почти все, да не почти, а все компоненты недоопределенные кроме двух зафиксированных деталей. И вот что удивительно, автор видимо не знает, что есть конфигурации. Он сделал две детали, одно полный корпус другой, вот такой вот корпус таким вырезом. Хотя это легко можно сделать при помощи конфигурации. Сейчас я покажу, как это делается. Открываем деталь, которая без выреза, она у нас единственная скрытая здесь. И на виде, на виде сзади рисуем новый эскиз. Выбираем прямоугольник. Находим центр этой дуги. И просто, можно даже без размеров, с помощью вытянутого выреза, насквозь, делаем вот такую имитацию сечения. Там, по-моему, было скругление. Давайте поставим скругление здесь. Ну и теперь для каноничности, достоверности, добавим внешний вид красный цвет на то, что попало под нашу текущую плоскость, даже по две плоскости. Заходим в конфигурации, добавляем новую конфигурацию, ставим единичку, щелкнем ОК, идем в конфигурацию по умолчанию и гасим этот вытянутый вырез, а с ним гасится вместе скругление. Выходим, сохраняем, отображаем. Гасим, уже не скрываем, а гасим другой зафиксированный корпус. Здесь добавляем еще одну конфигурацию 1. И уже в этой конфигурации меняем конфигурацию корпуса тоже на единичку. И все, есть две конфигурации с вырезом и без выреза. Все просто, никаких лишних деталей не нужно. Я не буду подробно останавливаться на том, что здесь целая куча, на мой взгляд, ненужных компонентов. Ну вот здесь вот всего лишь, да, три вала, а почему-то подсборок здесь он целых 10 штук. А все просто, здесь вот такая вот неразбериха. И мало того, что теперь это стало все свободным, потому что мы погасили эту деталь, которая была с вырезом, к которой было это все привязано. Так э, автор же не знает э, о конфигурациях ничего. И поэтому этот редуктор ну, навряд ли он, конечно, будет работать. Вот здесь вот столько вот всего всякого. Но как это все может быть? Как это все может уместиться здесь? Это мне совершенно непонятно. Но неужели человек просто полный профан и не знает, как делать совершенно элементарнейшие вещи? Как я понимаю, этот редуктор или какая-то коробка, не знаю, как ее правильно назвать, задумывался на несколько передач, на несколько передаточных чисел, то есть там побыстрее, помедленнее. И а, здесь всего лишь две шестеренки, но они все с разным количеством зубьев. То есть, как бы, наверное, было несколько вариантов, что, например, у нас одна эта коробка, один этот редуктор с таким передаточным числом, другой редуктор с другим передаточным числом и третий редуктор с третьим передаточным числом. Но все это организовано вот таким вот ужасным способом, что у меня просто из глаз текут кровавые слезы. Сейчас попробуем сделать один вариант. Если вам нужно, я могу выложить эту сборку в свободный доступ, чтобы вы ее скачали. И попробовали сделать остальные варианты через конфигурацию. Удалять я не буду. Ненужные мне валы с этими шестеренками. Я их просто здесь погашу. Выберу всего лишь два вала какой здесь подойдет. Давайте я откачу назад все. То есть пользуюсь да, вот этим автокадовским Ctrl Z. Так, вроде все на месте. Теперь нам нужно скрыть пока корпус. И посмотреть, какие шестеренки у нас Здесь за что отвечает. Ну вот я уже вижу, что ни одна из шестеренок не совпадает. Не знаю, должно ли так быть. Но мне кажется, что вот эти вот две плоскости, они должны как-то, не знаю, совпадать что ли. Ну вот, вот такого вот навряд ли должно быть, но... Не знаю, если. Если кто-то знает, то напишите в комментарии, как это должно быть. Но сейчас попробуем найти пару шестеренок, которые должна совпадать. Скроем, пока вот это вот не нужно нам. Еще вот эту скроем. И вот эту. Три шестеренки. Так, вот здесь вот вроде. Но опять так же. Не шибко совпадает. Значит, мне нужно. Я в новую папочку тогда добавлю, какие мне нужны валы, сборки валов. Остальные я просто погашу. И вот эта сборка, вот эта, вот эта сборка и вот эта. Так, добавлю в папку рабочие. Так, здесь вот еще рабочие. А остальные ненужные... Сборки валов шестеренками я просто погашу, пока они мне не нужны. Сохраню результат. И так как у нас все опять же болтается в воздухе, то необходимо определить эти сборки валов относительно зафиксированного корпуса. Значит, давайте с вами начнем все-таки вот, уж полностью с корпуса, так с корпуса. Вот эта вот деталь, я так понимаю, она вообще без сопряжения. Поэтому сопрягаем две поверхности. Можем также сопрячь по отверстиям. Сейчас посмотрим, совпадут ли они. Да, ну по-моему отверстия совпадают. Что удивительно. Так, посмотрим теперь на этот болт. Но он тоже у нас в свободном полете находится. Берем две поверхности, также оставим сопряжение концентричность. И здесь ставим совпадение. Он у нас все равно свободно вращается. Можем на концентричность поставить атрибут, заблокировать вращение. Так, Дальше смотрим. У нас есть еще один болт. Но он, конечно, тоже вот в таком вот виде. И шайба тоже в таком виде. Так, горе конструктор. Это все делал. Но при этом зарубежные что-то по-английски все написано. Мало того, что использовал импортированные элементы. Так еще не удосужился все это сопрячь нормальным образом. Так, ну с этим я не буду разбираться. Теперь не приступлю к валу. Сопрягаю эту поверхность и вот эту. После чего смотрим, у нас вал он, э, все равно не определен концентрическим сопряжением, поэтому добавляем еще одно сопряжение. Вращение здесь не будем блокировать. Но теперь смотрим, как вращается вал. Работает ли он. Чуть-чуть ездит. Сейчас мы... Да, вот так вот сделаем. И посмотрим, как наши шестеренки приходят друг к другу. Но чуть хуже. Мы сейчас отодвинем этот вал... На, например 3 миллиметра 3 миллиметра будет вполне достаточно теперь смотрим здесь у нас вообще отверстия нету померим расстояние между здесь 117 целых 45 ну для того чтобы долго не мучиться давайте поставим это расстояние Дальше ставим сопряжение концентричность. Так, с первым валом мы разобрались, все нормально вращается. И давайте со вторым валом. И ставим концентричность. Так, и концентричность ставим вот сюда. Ну вот, со вторым валом кое-как разобрались. Теперь нам осталось только разобраться вот с этими двумя шестерен... шестеренками. Опять же, скрываем корпус. Он нам не нужен. Вставляем зубья. Ну здесь не очень, конечно, точно наверное, подобраны эти шестеренки. Ну да ладно. Теперь нам необходимо узнать передаточное число, то есть количество зубьев Придется его посчитать, так как модель импортирована. Откроем отдельно эту шестерню. И посчитаем количество зубьев. 22 зуба на одной шестеренке. И... и такое же количество на другой. Теперь идем в сопряжение. Здесь механические. Редуктор. Выбираем другую шестерню. И здесь ставим пропорции 22 на 22. Щелкаем ОК. И смотрим, как работают наши шестеренки ну вот, все отлично. Правильно выставленное передаточное число даже после такого количества вращений не вызывает интерференции между зубами. То есть, как и на... В предыдущем э, уроке я показывал со сборкой дрели. Там было выставлено неправильное передаточное число. И уже после нескольких оборотов зубы начали пересекаться. Здесь же передаточное число выставлено правильно. И зубы никак не пересекаются. То есть можем еще несколько раз провернуть. И они все равно никак не пересекаются. Ну, конечно, гораздо было бы лучше, если бы э, все... Элементы этой сборки Были бы спроектированы в Solid, А не импортированы откуда-то И конечно совсем бы замечательно Если здесь было бы отверстие Но на этом все Всем спасибо за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Ссылку на а, скачивание этой модели И а, добавление новых Конфигурации с другими передаточными числами шестерен я выложу в описании к видео. А, да, и последнее, что хотел показать, это та конфигурация с таким вот вырезом. В принципе, мы можем сделать то же самое еще вот с этой крышкой, чтобы уж совсем было хорошо. И вот с этой вот деталью. Но это вы легко можете сделать сами с помощью конфигурации и погашения ненужных операций в этих конфигурациях. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.